Легендарные гитары Fender без преувеличения известны по всему свету, а их узнаваемый звук и внешний вид это визитная карточка в музыкальном мире. Лео Фендер подарил нам поистине превосходные инструменты, которые сочетают в себе многолетний опыт профессионалов как в создании музыки, так и в гитаростроении. На гитарах Fender мечтает сыграть каждый. сегодня мы испытываем радость и даже гордость в том, что каждый из вас может прийти в наш магазин для музыкантов рок-н-ролл и вживую услышать эти потрясающие инструменты. Сравнить между собой гитары разных ценовых диапазонов, от бюджетных сквайр до профессиональных моделей Fender. Самим ощутить разницу между гитарой, которая сделана в Мексике, и гитарой, приехавшей к нам из Калифорнии. Мы рады тому, что эти легендарные инструменты находятся здесь, у нас, в Красноярске. Не нужно никуда ехать, чтобы увидеть и опробовать эти гитары. Достаточно просто прийти к нам в магазин рок-н-ролл, взять руки Fender, который понравился лично вам, сыграть на нем несколько рифов, и вы уже никогда не захотите расставаться с этой гитарой. Не верите? Тогда приходите, попробуйте и убедитесь в этом сами.